Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга e Master. Тема этого видео – эквалайзер EQ550 производства Overloud. Плагин эмулирует супер популярные эквалайзеры серии API. Как вся продукция данной компании, этот прибор звучит, конечно же, великолепно. Как в любой VST эмуляции, звучание этого прибора отличается от его собратьев производства Waze, IK Multimedia и других, что лично я считаю только достоинством. Как и любая вариация на тему легендарных девайсов, этот эквалайзер скорее не вытеснит другие эмуляции из вашего студийного набора, а дополнит их благодаря своим особенностям. Итак, интерфейс плагина прост и понятен. 4 переключателя полос частот, 4 регулятора усиления или ослабления с амплитудой плюс-минус 12 дБ. Под каждым переключателем находятся по две кнопки, Q и ON. Как несложно понять, кнопка ON включает обработку данной полосы. А кнопка Q позволяет услышать выбранную частоту изолированно, чего, кстати, нет в других эмуляциях API. То есть, нажав ее, вы можете послушать, что конкретно собираетесь усиливать или вырезать. Не скажу, что эта опция стала таким уж спасением лично для меня. Опытные звукорежиссеры, работающие уже интуитивно, меня поймут. А вот начинающему опция Q будет очень даже полезна для обучения и тренировки слуха. Справа и слева есть кнопки переключения типа фильтрации. В исходном положении самая нижняя и самая верхняя полосы работают в режиме колокол, Bell EQ. При нажатии на кнопки они загораются и переводят эти полосы в режим полочной фильтрации, Shelf EQ. Ну и конечно же есть регуляторы уровня входящего и выходящего сигналов. Чем интересна версия Overload, кроме самого звучания? Разработчики компании не стали копировать оригинальный прибор прямо в лоб, и вместо дискретного переключения частот и уровня усиления сделали регулировку плавной. Вот это для меня прямо-таки жирный плюс. Как-никак в цифровой среде хочется получить максимум гибкости, и EQ550 от Overload дает ее. Чего лично мне не хватает в этом приборе, это диапазона верхних частот. Крайняя частота здесь 15 кГц, в то время как у того же Waves, версия API 550B, есть возможность работы и с 20 кГц. Впрочем, учитывая особенности тонального звучания данного плагина, возможно повышать крайнюю частоту и не имело особого смысла. В любом случае, эквалайзер невероятно хорош и может быть применен как для вокала, так и баса, синтезаторов, гитар, много чего. Повторюсь. Внимательно попробовав его и сравнив звучание с другими VST-копиями Эквалайзера API, вы вряд ли захотите заменить одно на другое. Скорее, дополните свой набор плагинов еще и этим, для решения задач, где Overload справится гораздо лучше, чем другие версии Эквалайзера API. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новинок.